Здравствуйте, друзья. Палитра во втором сеансе. По цветам красок та же, что и в первом, но чуточку другие оттенки по чистоте смеси. Если в первом сеансе я позволял себе составлять смеси, используя более трех-четырех красок, получая при этом приглушенные цвета, то сейчас я буду их делать более чистыми. Не буду рассказывать о каждой смеси, сами увидите. Расскажу лишь о рядах, намешанных цветов краски. Верхний ряд с серыми оттенками. Это для неба и тучек. Также эти смеси будут использованы ну, в нижней части стволов деревьев. Свет на камнях, который дает цвет неба. Небесный рефлекс. Второй, красно-рыжий ряд красок, для стволов деревьев, для земли. Зелено-болотный ряд колеров, соответственно, для хвои, травы. Вот сравните две палитры из первого сеанса со вторым. Яркость цвета также приглушенная, только цвета чуточку чище и посветлее. Но общий колорит остается неизменным. Скажем, я не влепил сюда какой-нибудь краплак. В этом сеансе я не закрашиваю небо заново. Тонко, с пропусками, лишь обновляю его светлой краской с голубоватым оттенком. Подчеркиваю немножко облачка, краской с фиолетовым оттенком. Темной смесью еще затемняю глубину леса на среднем плане. Рисую болотными оттенками хвою на соснах. Вот смотрите, дорога слишком белесая, в принципе может быть и такой. Но мне показалось, что нужно дать немножко рыжего, такого песочно-земляного оттенка. Рыжий цвет на переднем плане немного заберет внимание на себя, тем самым уведет внимание, ну а пока еще преобладающей зеленой массы. Их нужно уравновесить. Поэтому не боясь ввожу эту рыжую краску в стволы и даже в хвою сосен. Светло-рыжими оттенками рисую детальки, веточки на стволах пятна на коре, только не ярко-рыжий, как при солнечном свете. На самом переднем плане, более детально прописываю траву, тени под камнями. Тени также не должны иметь сильный контраст со светлыми участками. Это не солнечная погода. Все цвета должны быть умеренными, но все же иметь цвет, а не как в туманную погоду. Я показывал примитивный пример изменения цвета предмета в зависимости от погоды в первой части видео. В принципе, на этом можно закончить, а можно писать всевозможные детальки, камешки, выдумывать птичек в небе до бесконечности. Суть видео не в этом, а суть в вопросе, который для меня остался без ответа. Я провел немалую работу, выискивая и сравнивая работы многих художников, особенно по пейзажу. Порисовал на практике за этюды, придуманные мной. Написал примитивную картинку с солнышком из головы. Фантазии на больше не хватило. Спер набросок Ивана Шишкина, воплотив его в картину. Кто знает, может он мне спасибо за это сказал бы, а может и обиделся бы. Так как же ответить на вопрос, а вы пишете свои картины? Все картины, которые пишет художник, можно сказать, что это его картина, его руками сделанная. А вот откуда он взял сюжет, уже другой вопрос. Он требует отдельной темы. Я говорил, многие могут петь, но немногие могут сочинять. Многие могут рисовать, но немногие придумают или увидят. Наверное, главное, не выдавать копии за свои работы. И тогда все будет по-честному. Друзья, всем творческих удач и до новых встреч!